Всем привет, меня зовут Катанов и это RJ Corporation. Я хочу сделать обзор на игру Вторая мировая освобождение Беларуси. Э -э начнем, начнем кампанию Битва за Беларусь. Почему я выбрал именно эту игру? Потому что э -э я сам живу в Беларуси, и мне интересно, что там они сделали вообще и. Ну, думаю, игра не, не, не настолько там уже так сногсшибающе сделано и поэтому ладно, посмотрим, я вам все расскажу я уже немного успел в нее поиграть так, ну, приступим начать бой пока идет загрузка посмотрим вообще оформление этой игры она совсем не, не новшество на заднем, ну, точнее, на этом плане как каких-то 4 петьки разливает самогон, этим уже довольно поднажравшись, пытается расстрелять невидимых врагов ну, мы я не знаю конечно есть ли там враги но все равно, мне кажется, он просто выебывается а... тут какие-то карты вообще Ля... это как будто паук насрал паутиной на, на что-то Да, загрузка, блин, длится больше, чем в Half-Life. Я даже не знаю, что вам рассказать в этом моменте, но постараюсь. Вот. Началась игра, вот мы можем поднять или опустить камеру, угол обзора. Сейчас мы можем перетащить танки, куда нам поудобнее. Честно, я, блин, не понимаю, куда тут нам надо шуршать Тут просто от такого количества для от такого количества расположения ну всего этого все техники вообще не очень о танк в танке хер с ним давайте так поставить а, не хуй там вот так это у нас здесь сау т54 пт сау не помню там Давайте как-нибудь так попизже -по поставим. Вот Целая батарея. И один вот этих вот петухов сюда. Вот. Ну, геймплей это. Я думал, честно, я думал, игра, когда я ее скачивал, будет э, ну, пострелять, побегать, э, посмотреть, что да как. Я думал, конечно, будет поугарнее. Ну, в принципе, это, это сойдет. Начнем, начнем бой. Берем наш батальон. Получена новая задача. сразу на эту задачу. Танки двигаются настолько медленно, что Блин. бабуля пересекает. Бабуля пробегает 100 метров быстрее, чем эти танки. Этот вообще какой-то тормоз там, наверное, за рулем слоупок сидит. Так, куда мы вообще чешем ну, давайте сюда что ли не давайте наблюдать потому что как, в прошлый раз когда я играл я послал всех просто ну, наугад по всей карте разослал меня быстренько завалили так неплохо сейчас мы будем выслеживать этих уродов На туре Slowpoke. О, наших уже тут стелет нихуя винка. А тут, тут это какая-то пушка хуюшка. Идиот, блядь. Так, геймплей. Честно, я. А ты, а вы куда? Чего, что че за, что за, что это, что это за танк-то? Да, ты. Т-70М. А, Откуда ты взялся, бро? Ладно, пиздуйте куда хотите. Я вот у меня тут отряд. А что с этим? А, я тут понимаю сломан или убит весь экипаж. Экипаж. Давайте загрузим одного. Тут все работают. Давайте чините, что ли, уроды. Мне тут как-то надо а Это кто? Младший сержант Демьян Федотов Петро Егоров Петро Соловьев Харитон Романов Валентин Масиев Блин, Хотя бы единственное нормальное имя Валик Савелий Владислав о, Влад, Влад, нормально так, ты куда, блять, прибежал сюда, сука в танк нахуй? Чему, ваня. А эти куда съеблют уже? А ты, блядь, что прикрываешь? Ты должен вообще стрелять по этим вот, где это говно. А, его уже тут этого говна нету. Нет, ты лучше, блядь. <звук> так. Возьмем этот отряд. Дадим приказ, чтобы они шли сюда. Я слегка приболел, поэтому у меня такой голос, какие жопы. Ну, в принципе, он всегда какие-жопы, но все равно всем насрать что я болею. Вот. Я не знаю, где тут смотреть миссии А вот что это, Харитон Романов. Бля, нет, говно то А вот, боевые задачи. освободить на пункт. Ордеш. Ладно, окей. Так, пока наши солдатики идут сюда, что я могу рассказать о этой игре? Графика, ну, блин, графика для игры 2013? А нет, она не 2013. Я забыл какого она. Или седьмого что ли, или десятого. Но все равно могли сделать, хотя. Блин. Я даже не знаю, как это сказать, то, что, например, Half-Life, она вышла вообще в 2000, 2006 году, вторая Half-Life, я имею в виду, и графика там была вполне на высоте. Так, нас стелят какие-то уроды, надо их найти и натянуть их. Вот отсюда, пиздошит. Так, где мои пацаны? Вот они. Ага, танки уже все поебались и чем не сделать бля как тут что О, в общем ну графику можно поставить оценку где-то ок около 6 баллов физика в этой игре я э, давай быстрее шуруй мудила ты должен блять бежать как как сука ебаная может и Мачкова с кипидаром намазать, чтобы они. Не... О, блядь, один уже все. Так. Бля, да ёбаный. Вот. Распидарасим вот этих вот говноедов. Там должны в окопах сидеть какие-то другие солдатики, фрицы. 30 ебаные. Да, воронки, конечно, не... Как будто, блядь, шоколадный властелин насрал на поле боя или годила. Ой. Вот у нас есть снайпер. Так, высокий боевой дух. Сержант. Это же снайпер, да? Нет, пулеметчик. Прицельный, ВВ. Вначально ВВ, а мы и цели. Противотанковое ружье. Так, это понятно. Это кто? Это Оух какой-то, Лабух. Вот, обычный. А, бля, нас тут уже всех пораскидали практически. Блять, пока эти пидорасы дойдут, нахуй, тут уже, блядь, сука, я родить успею. Давайте быстрее, блядь, мрази. Где я вас спроебал? Вот вы где. Все вообще что-то засели какого-то хуя. блять да раз не да раз это идиот ну. ладно у нас же есть танки во блять давайте все кучи блять чтобы они похуевали блять сколько нас все давайте хуярьте их блять быстрее не раздражайте меня мне жутко болят глаза. Я еле вижу. Хорошо они хоть не кровоточат от взглядов на эту игру. На одного уже дебила. Блять, почему они все такие идиоты? Это кто такой? Критически ранен? Блять. Высокий боевой дух. Я, конечно, поражаюсь. Посмотрите на его лицо. Блять. Как будто... Я не знаю. Его слепили из... Говна. Пластилин, блин, был просрочен. Все уроды, блять, вы еще тут нам... Но... Вы уже должны захватить это творчество. О, о, о, правильно? Я вот даже, о, о, смотрите, это ж ПТ-шки немецкие, да? Нет, да. Как посмотреть? они А не ПЗОКрафт. корпус не написано то, что это ПТ. Но если я не ошибаюсь, это ПТСАО. Так, одного уже раз гандошили, как последнюю мразь. В общем, я немного узнал то, что это игра 2009 -го года. Производитель 1С Софт Club Или как оно, типа того Вот Ну, в этой игре я могу поставить Баллов 6 Не больше В общем, всем спасибо за просмотр Всем пока